Всем привет дорогие друзья, с вами Влад, и сегодня будем продолжать проходить тотали аккуратно ли симуляторы и Да. Сразу хочу пожелать приятного просмотра и приятного аппетита тем, кто кушает, а кто не кушает, взять что я себе покушать. чайок э -э, пепси, э -э, с чипсами, сухариками, флинт, кстати, прикольный, всем советую. Да, а мы начнем Кстати, тут по-моему изменилось, да, типа... А, ну раньше да по-другому было, сейчас там, типа, хэ, блин, как, Хэллоуин, да? Мультиплеера добавили, по не было мультиплеера. Так, где мы остановились? Это было год назад, блин. По-моему, на династии. Мы до династии дошли вроде бы, да? Да, мы на династии дошли. Так, 3500. Тут обновилось, кстати, все? А, типа, там было по-другому. Где, ну, и бычок. Бычок, серьёзно. У нас, значит, Мы можем поставить... Галеру, Яру, два Ярла, можно сказать, кто это? О, дорога. По-моему, он такой был уже. Главное, чтобы ям не упал. И он сейчас яму упадет процентов. я помню такой уже он яму упадет процентов. Так, Валькирию, Валькирию вперёд, давай, пускай. А, давай, бой. Мне интересно даже на это посмотреть. А, там еще сбоку выходили. Да Валькирия сейчас завалит просто. Она в воздухе летает и плевать. Она не отреза. Ч это? Э! Они сейчас поддыхают все! Валькирия походу сдохнула. А, нет, нет. Живет только. А, нам ну это легкий уровень, это ж первый. Вот он. А откуда они идут? Ничего, у них спаун. Спаун есть, да, в Майнкрафте. Давайте продолжаем. Давно вот их не игру не играл, мне даже интересно прям. Блин, мне валькирия понравилась, кстати, больше всего. Давай. Идти. Три а... валькирии поставим галеру а <свистит> не, не, не, ну ладно, пускай будет а хотя бы одна ну, потестирую зато, что это такое ну присядь, давай, бой блин, не провалитесь, пожалуйста тут же все Пау... нет, нет, нет, держись держись, ногой держись а может из них болеет, упал держи все а где а ну ладно я могу так так что у нас происходит мы тут не наблюдали а где валькирии все в смысле вы ч валькирии завалили а ну, самурай же да ну да я... я забыл про самурая. все на вся надежда на на его он один остался кстати, здесь да завалей этих самураев, дебилей! В смысле? Он же живой! Ну, в смысле? Ну, два самурая, ну, мог бы... А, непонятно, Валькирия... Нет, все, Валькирия нафиг идет. Галеру... Персек... Пускай будут защитники, пускай, допустим, да? А, один? Нет, два, два. Надо хотя бы... Всё, пойду. Бой! они не прыгают типа, да? А, заводили нафиг его сразу. все в речку упал. Война! реально война, Я помню эту звучку раньше была. Война, я помню. Блин, а сейчас поддыхают нафиг. Да правильно пошли нафиг отсюда. Они чай убью, да? Да в смысле? А как не тогда вообще? Как? Бычок, и нафиг бичок ещ? Ах, Да зерцо типа порубит, на сердце. Ненотавр, что? Я, помню, я не помню такого. Тачка пух Серьезно? Как она должна? Мамонту там мама просто медленно ездит. Просто будет идти полгода. Не дойдет, наверное. Бычком будет поставить. Бычки как-то такое. Да я давай поставлю. А девсы могут даже нить. А за них можно же их управлять? Нет, я помню, как-то можно было управлять. С. Как-то ними управлять. Или нельзя? Нет, можно. Старый вес ему даже. Ну, ну зевсы то уверен. Я помню, за них можно было играть. Я забыл, это в ты его не играл. Так это сорис, я не знаю, как тут за них играть, я уже забыл. Да вы что серьезно что ли? Зевс, давай, тащи уже. Ч, Зевсы нормальные? А, нет, не очень давайте быстрее ну, все-таки зевс они в отчет просто идут такие вот так Поставь поставлю это по-моему самый лучший кто тут есть все стали куда-куда чего что это было сейчас Нормально вставай, девчонки, ну ты такое еще переживал. Да валите этого дебила. Что, он сейчас упадет сам в грех. Он же даже ходить не умеет. А что это было, вы видели? Вы видели, он на голове крутился, что Брегданс какой-то был. На голове Брегданс крутился, вот Нормально, вот это зевс все победа! Нет, это ты на превьюшку пойдет. я вам серьезно говорю. Зевс офигенный. Давайте еще раз Зевса поставим. Нафиг не эти ярлы, Зевс. Не, ну я раньше любил его. Потому что реально, ну, есть за что любить. Ой, ну если бы что можно было с него. Да давай вставай, ты Зевс, они. А ней Вставай, я тебе говорю. Ты живой, ты бессмертный. А нет, ну Да, давай... а ну это фигня, тут все умрут, конечно. Нет, не падай. Ты Зевс Ты чё? А ну конечно после этого после против этого никто не победит, даже Зевс. Маман-то поставит. Но это уже жестко будет, это мама всех расставит просто и все, нет будет ничего. Блин, это же как-то странно будет. Реально. ярло кого за сотку надо поставить фермера за сотку ровно не за сотку нет никого пока здесь это а не справится еще нафиг зачем тогда я вообще? Буду... все э, э, куда на нафиг нету никакой больше ничего а так не надо было сделать сразу а он сразу тут так его все, я не думаю, теперь нет. Да убей ты его. я могу его убить просто, но всё, нету и больше его. Сейчас подождем нормально А, тут двумя можно, кстати, фигарить. Спейс. А Спейс то, что прыгает? Победа Е! Yeah. А там я даже не наблюдал, там все понятно было. Там сразу победа была. Так, ого, самурай сколько. Да я думаю, там Зевс победит один. Один Зевс и один Яру все будет или Я ему, кстати, за <свят> На нафиг. Зевс, Зевс, попакай, Зевс, здесь сейчас сдохну. Зевс! Где Зевс? <свят> то фиг то сейчас тебя фигарю. Блин, пау, пау. Ч, я сдох? Иди! Ч ⁇ спейс не работает? Не а, все, победи. Ну ладно. А то Зевс сейчас не помнит. В общем, мам, мама-то убивает сразу. Пугала, не знаю. Второй Зевс на него. Ну, допустим, так. Я отравил, я бы, все Он больше не сможет стрелять никогда. Пошел отсюда. Всё, я спрятался, я спрятался, ты че? дед нет, кидай, кидай деле тупой, кидай. Покажи. вс ⁇ у меня фигарит нормально, ну, китай зелень. Поражение? а реально поражение, а ч? Не-не-не, я.. Сеновал, допустим. Нет, я обязательно. Ч с у тебя бесполезный какой-то? у меня ничего не было. Так, давайте. Да нет, не надо, блин, убивать меня. Э, в смысле? Кидай его, кидай. На, все. Нет, умер, нет. Победа есть все. Наконец, то спустя сто лет. Так, это что? Это легче намного и уверен По сравнению с что, что у нас было, ну денег меньше, конечно, да? это легче, наверное. Яру. Еще какую-то дебила поставить Давай бы, бычок, бычка поставим. А что я бычок? Я же обычный тупой так можно еще раз бычка я не хочу бежит, бежит, бежит. На нафиг все пошел отсюда все победа ну это и легко вот это лег легче было когда там фигня Ух, самураи. ⁇ -мо ⁇ дракон. Дракоша мне это уже не нравится, если честно. На нафиг. Все нормально. Дракоша тупой, давай, давай, давай. Пошли отсюда. Нафиг! Куда дракоша? Ты ч ⁇ офигел что ли? Куда вы прыгаете? нафиг отсюда. Вы. А, его как убить? Он же прыгает. Нафиг это? <Слышко> Эй, ты чё? Ты делал что ли? Я чё тут не знаю. Убил эту дракушу и тебя. тебя Вс, я его завалил, завалил, завалил. <Слышко> нет, нет, нет, живи, живи, Севс, нет, куда <Слышко> ты утонул? Победа. Ну ладно. Ну здесь утонул, ничего страшного. Он... Ой, да, это же карта. Я эту карту уже помню, я помню. Ага, монах, дракона, обезьяный король, серьезно? Что? Ниндзя. Ферри мучи. Да ладно. А, ah. ah, все победили. Ну да. Конечно, обезьяный король, это вообще офигенно. Он же всех победит нафиг сразу. А самурай да нет. Ну а нафиг. Нету больше никого, нету. Нафиг перебивай всех. Давай, давай, перебивай все. Э, вс. Вс. Изи, просто за 10 секунд. О, мама ты. Ну тут надо, наверное, не знаю. Обетяный король не справится. Ниндзя вот так вот. Во, идеально. просто хп А, она не долетает даже, кстати. Незабавно. А, вс, тоже. Ну, самурая, конечно, победят. Это кто такие юморы? Ну, хвачка. А, вот эта хвачка, которая меня все время убивала. Ну, может быть, победит, кстати. Назадно, обезьяный король офигенный. Э! Офигенно, сказал! Конечно, офигенный. Уезжаем, уезжаем. Сейчас никогда подведу. На, нафиг. Э, ты почему не стрельнул? А, ну только на готове было. Угу, конечно. Хвачка. Сейчас мы хвачки поставим тут. Два монаха. О, офигенная команда, Давай, давай. Ха! Ну что за дебил? Да. Ты чё? Ну ладно, тогда мне только и надежда. Все. Ну, квачка, конечно, она всегда будет. Я не понимаю, почему это полтора тысячи стоит. Она, по-моему, стоит большего. Я тебе серьезно говорю. Их можно три поставить, я не, не жалею об этом. Смотрите. Все. Все. Так это офигенно, почему она так дешево стоит? Ну ладно, не, не разрабатывайте, не, не смотрите это видео. Не надо говорить, что... Да, не надо, не надо. Менять цену. Да, ну ладно, серьезно Хотя нет, есть минусы свои. А, нет, есть свои минусы, конечно. Блин, надо их короче, расположение ставить по-другому. По по вот. А, так мы еще ставим. Лучника, лучника и убьют нафиг сразу. Да <рит> никого даже не бьет. Уходим, уходим. <рит> Ты ч, офигел что ли? Сейчас я тебя обыграю. <рит> Уничтожу! <рит> да блин! Не, первый раз как-то получше было. Можно играть за другого за их. Эээ, плохо опять. Нифига себе. Вот это не Да блин, серьезно что ли? Нет! Не кидайте камни свои тупые! Ну, блин, что за пигня? А как не -то тогда? Обезьянный король и сдохнет, это сразу видно. Вот так вот хватит. Ковальчика типа и обезьяный король. И ниндзя два. И лучник. Хотя лучник бесполезный, я не понимаю, в чем смысл. Он сейчас сдохнет сразу же. ой ой у нас проблемы, у нас проблемы, уходим, отходим, отходим. Теперь только на одну надежду осталось, которая сейчас сдохнет вот тут. Блин, на серьезно что ли? Ну серьезно, я все уничтожу почти. Так как это так-то, там чуть-чуть осталось-то офигеть напряжённый как все Выворачивайся! Не, не увернулся давай стреляй, стреляй, убей ты этих дебилов, они что портят всю малину Это надо было сразу так же делать. Mm -hmm. Значит, тут вот так, да? Окей. Okay. И опять то же самое. Хотя можно не Они не же могут реально отравить. Ничего эти зелья есть как? Наверх. Монах. Монах, давай лети. А, а что сразу ты, да, все сразу Уйдите отсюда, Давай! Нет! Фигарь! Нет! Уезжаем отсюда нафиг! Давай, давай! Да почему? В смысле? Уезжаем. С собой захватил, спасибо. Не надо. Да куда ты стреляешь, дебилка? Не, надо уезжать. Они все равно слабенькие. Они особо ничего не сделают, но... Просто надо уезжать. И резко поворачиваются такие. Здорово, пацаны. Что-то они не вздыхают, они бессмертные такие. Все, вам хана. Все, вас убили. Я вас убил. На нафиг, вс, свидание сказал. Ч, давай, давай. Ч ты делаешь-то? Ты ч, сдевайся, что ли? Ч ты мне сделаешь-то? А? Да почему ты такой тупой? Поворачивайся и убивай этого дебила. Давай. Вс, я убил его. Все уезжаю нормально все. Чего это? Что за перерыв? Просто я его задавил уже раз на весит нормально все равно. Да переворачивайся ты. Все. В смысле? Какое поражение я его убил? Ну, походу меня свои убили. Да, меня кстати, свои убили походу. Бегай нафиг. Нет, пацаны, не надо, не надо, пацаны, но ну я не хочу. Нет, нет, нет, я бессмертный. Иди отсюда, нафиг. Я... Блин, убили. Ну как так тут невозможно, тут выиграть невозможно. Мне просто нельзя автомобилевым саму самураем сделать. Да, так и надо сделать. Они вытыхают, у меня какая разница. Не, я буду, короче, пацаны. Давайте, вы едите, я пока тут свою. Вас тут по, поубивают все. Со спины надо подкрадываться и вот так вот фигарить его. Со спины, давай. Да блин, а я живой все равно. Так да, какого фига? Победа? Серьезно, просто самурай поставил, и все. Так, давайте еще одну, еще один раз, и все. Что-то уже жестко, реально. Нифига себе, что это такое? Вы что, фиг, вдевай что ли? Нифига себе! Давай... Убей его, убей! Нет, как это он упил? Нормально, нормально все будет. Давай за него. Прицелься точно. Все будет офигенно. их два, кстати. Все, не надо было даже вообще трогать ничего. Ну, все, в принципе. Да. Надеюсь, вам видео понравилось. Если хотите продолжать одиннадцатую серию, Тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.